Победить снова в чудеса. Альпы зовут смелым быть всегда. Друзья на мы все на пасе победим и не отступим никогда. история ледяные фигуры вторая часть нас поведут на экскурсию в горные пещеры вот мы и на месте ой какой он страшный хорошо что он замороженный наш самый главный экспонат семья мамонтов тетя пифи а можно вернуться к тем ледяным фигурам хм, странно не работает и это тоже Вот ты где! Идем скорей! Тетушка Пифи уже волнуется. Вы это слышали? Да, Коки, ты ничего не трогал? Конечно, нет! Я, кажется, задел какой-то рычаг. Коки? Ну ладно, ладно! Три рычага! Я случайно задел три рычага! Ой-ой-ой! Смотрите! Это котенок. Котенок? Мне кажется, что нам нужно бежать. Бежим. <плёзд> Коки, когда мы спасемся от тигра, то я. я еще не придумал, что с тобой сделаю. Извини, Роги, но думаю, у тебя будет время придумать. А теперь пригнись! Что это? Кажется, это был второй рычаг. А теперь куда? Не знаю. Давай туда. Ну все. Дальше бежать некуда должен быть выход смотрите там какие-то веревки давайте подпрыгнем и схватимся за них Наверное, так будет правильно. Роги! Нет! Не волнуйтесь! Я цел! Я на какой-то теплой шерстяной подстилке! Надо что-то делать! Но что? Смотри, там внизу рычаги! Роги! Что? Пусть Мамонт загонит тигра и медведя под источники воды! Понял! Не знаю, но надо ему помочь. Я думаю, что мы ему поможем. Он устал. Такой большой благородный зверь умирает из-за меня. По-моему, он грустит по своим родным. Давайте вернем его к родственникам. Вставай, Вставай сюда. сюда. Потерпи еще немного. Вот вы где? Вы же обещали далеко не уходить. А? Тетушка Пихи, мы гуляли, но немножко заблудились. Ладно, идемте. Я вам еще хочу кое-что показать, не отставайте. Прощай. Спасибо, Роги. За что? Ты молодец! Рисковал жизнью ради нас. Ну, что вы, я не мог поступить по-другому. Это я простудился немного. Простудился немного? Коки, говоришь, три рычага? Ну, может, четыре, пять или шесть. Тетушка Пифи, нам надо вернуться. Мы там... Кое-что забыли. Ладно, одна нога здесь, другая там. Мы быстро вас догоним! Альпы зовут... Поверить снова в чудеса, Альпы зовут, Смелым быть всегда, Друзья на веки, Мы все на пасти победим и не отступим никогда.